Друзья, всех приветствую!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 вам в помощь в принятии торговых решений. Если есть желание оставить фидбэк, может быть, добавить какой-то инструмент, хотя я думаю, что мы стараемся охватывать буквально весь спектр финансовых активов. Ну... Если что-то все-таки не попадает в поле нашего внимания и зрения, пишите, передавайте обратную связь либо через персональных менеджеров, либо прямо оставляйте в комментариях. Все это, друзья, очень важно, потому что в конечном счете мы хотим сплотить вас всех в рамках одного трейдерского сообщества Markets и добиться того, чтобы вы получали максимум информации, не блуждая по каким-то другим каналам. Ну что ж, мы постепенно готовимся к заседанию американского регулятора. Оно, безусловно, начнется сегодня. Традиционно двухдневные итоги будут подведены в среду. Заседание американского регулятора, как я отмечал в ходе своего прошлого брифинга, это основной катализатор для движения финансовых активов. Поэтому еще раз, друзья. Повторяю, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это, как и всегда, крайне важно. Индекс доллара под конец этой недели точно будет на совершенно других уровнях. Ну и поскольку я все-таки оптимист считаю, что тот фундаментальный фонд, который сложился, может располагать только лишь одному пути движения Индекс американской валюты, это вверх, считаю, что индекс доллара легко прорвется выше 113 пунктов. Сейчас... Напомню, индекс доллара котируется на отметке 111.17, и мы наблюдаем за ростом третью торговую сессию подряд. Если и сегодня, опять же, индекс доллара оформит бычью зеленую свечку, будет уже четвертый день роста подряд. На повестке текущего экономического календаря сегодняшнего дня я бы из всего многообразия отчетов их на самом деле много, но они не такие уж и значимые. Но выделить стоит только лишь статистику АИСМ в сфере услуг. В 14:00 по GMT выйдет этот отчет на брифинге в понедельник, точнее на вебинаре. Я подчеркивал важность анализа такого формата релизов, потому что сейчас мы должны как рыба воде ориентироваться в состоянии американской экономики, потому что большую часть идей, которых мы транслируем, они основаны на идее, опять же, роста курса доллара, потому что мы вроде бы как неплохо разобрались в том, что происходит в американской экономике. И, соответственно, если мы отстаиваем позицию того, что ФРС должен повысить ставку в ноябре, в декабре, потом в феврале и в марте, значит, мы должны быть... Убеждены в том, что для этого есть условия, и американская экономика может переварить еще несколько шагов, которые предполагают ужесточение монетарной политики. А хорошее пищеварение экономики напрямую зависит от ее состояния. Чем больше будет хороших, сильных отчетов, тем больше у нас будет причин полагаться на американский регулятор и на то, что он останется уверен своей стратегии, идеи постепенного повышения ставки как основного инструмента борьбы с инфляцией напомню друзья то что индекс доллара выше 111 пунктов это еще ничего не значит. То есть до заседания американского регулятора индекс доллара может уйти на коррекцию. Но я считаю, что уже была коррекция на прошлой неделе, когда мы даже тестировали поддержку 110. И теперь можно благополучно постепенно расти. Хочу представить вам несколько прогнозов инвестбанков. Понимаю, что мое мнение, возможно, кого-то из вас не особо интересует. Но думаю, вы все слышали про Goldman Sachs, про Stanley, про то, что ребята аналитических департаментов, Этих инвестбанков довольно неплохо анализируют рыночную ситуацию и попадают в цели своих долгосрочных прогнозов. Goldman Sachs ожидает, что ключевая процентная ставка американского регулятора перевалит за 5%. То есть это фактически подразумевает повышение ставки на 75 базисных пунктов завтра и минимум на 50 базисных пунктов в декабре. Хотя я думаю, что на 75 базисных пунктов они повысят ставку и в декабре тоже. Если по версии Goldman Sachs ключевая ставка американского регулятора превысит 5% в начале следующего года, это будет означать, что американский рынок долга, десятилетний трежерис, более долгосрочные бумаги будут активно расти в плане доходности. И, например, доходность 10-летних облигаций может легко также перевалить за 4,6-4,7%. Поэтому основная рекомендация Goldman Sachs и Morgan Stanley, в принципе, как под копирку. Это идея, то, что нужно сейчас залазить в американские облигации. Это довольно, скажем, необычный инструмент, я предлагаю даже действовать проще, то есть, если есть убежденность в том, что будут расти доходности американских облигаций, значит, априори должен расти курс доллара, индекса, американской валюты. Это та идея, которую я вам подкинул еще много-много месяцев назад. И, опираясь на прогнозы Morgan Stanley, Goldman Сакс, которые ждут значительного роста ключевой процентной ставки, серьезного повышения доходности облигаций. Конечно же, следом будет идти индекс доллара, который снова протестирует в перспективе ближайшего времени при таком оптимистичном сценарии 114,5-115 пунктов. И вот здесь вот мы как раз должны подловить этот актив. Длинные позиции в любом случае в приоритете. Европейская валюта 0,99 не удержала пару евро-доллар на отметке 1,01 и это легко можно было спрогнозировать. Ушла снова ниже апреля. Очень много статистики было вчера. В частности, базовая инфляция в еврозоне достигла 5%. Это выше, чем ожидали эксперты. Еще более страшные цифры по основному показателю инфляции. 10,7%. Друзья, инфляция – это исторический рекорд. Прогнозы были на отметке 10%. Прошлые показатели 9,7 10,7% страшнее становится, когда мы понимаем, что такая инфляция была достигнута в тот момент времени, в тот период времени, когда... Стоимость газа шла вниз и, соответственно, цены на топливо, на нефть, нефтепродукты тоже снижались. Что будет тогда, когда... Нефть все-таки доберется до 100 долларов за баррель или будет претендовать на движение выше. Ну, время покажет. Я думаю, что инфляция в еврозоне точно превысит 15-16%. Темп экономического роста еврозоны скромный. Прирост на 0,2% в третьем квартале. То есть, фактически, если немножко забежать вперед и уже порассуждать о перспективе четвертого квартала, там... Но ну, почти наверняка будут уже отрицательные значения. Годовой показатель ВВП 2,1% тоже смешные цифры. Но даже такие смешные цифры еврозона на фоне текущей экономической ситуации не сможет удержать. Какое решение Европейский центральный банк по ставке непосредственно ЕЦБ? в еврозоне, примет в декабре. Я думаю, что ее уже не повысить на 75 базисных пунктов, потому что даже тогда, когда голосовали о во время прошлого заседания, не было единства мнений и трое из голосующих членов не поддержали эту позицию. То есть раскол очевиден, такое расхождение мнений, и это дополнительная проблема именно отсутствие единой позиции среди денежных. Властей Европейского Союза. Это плохо, друзья. Думаю, что максимум, что согласует, это повышение ставки в декабре на 50 байсных пунктов. И, соответственно, политика Европейского центрального банка по степени жесткости будет сильно отставать от политики американского регулятора. Евро останется в числе аутсайдеров. Доллар-иена здесь пока без комментариев, уже обозначил идею того, что интервентный механизм останется основным катализатором. Котировки 148, 40, соответственно, ждем еще большего снижения. Рынок нефти постепенно растет. Сегодня, кстати, на азиатской сессии активное восстановление. Идет 93,56 доллара за баррель по бренду И, возможно, рост нефти сегодня опирается на прогноз. Последний прогноз доклада ОПЕКа, потому что в 2023 году спрос на нефть вырастет на 2,7 миллиона баррелей по сравнению с прошлой оценкой достигнет 103 миллионов баррелей в сутки. Это при том, что в 2023 году мы прям вступим в 2023 год с очевидным дефицитом предложения из-за уже вступления в силу финальных окончательных санкций на поставку, а точнее даже эмбарго запрета экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов. И, конечно же, к этому периоду времени, к началу 2023 года, страна ОПЕК вроде бы как должны сократить объем нефти, добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Ждем развития мощной восходящей динамики. По другим финансовым активам все без изменений. Думаю, что завтра, если время будет, мы разберем еще британскую валюту, опять же, перед заседанием Банка Англии в четверг. Ну, пока что все внимание, конечно же, на Федрезерв и на ожидание роста курса американского доллара. Всем хорошей торговой сессии!